На землю опускается тьма Ничто не в силах помочь Если ночью ты встретишь меня Не знаешь ты силы моей И тебе меня не понять Не рискуешь ты жизнью своей как легко умирать? Ты считаешь, что я само зло но не зная, что это все ты Ты думал, за тобою светло Ну а я вышел из мы Нам в хватит места двоим Там уже сождались и нас Сделаешь пользу другим Попавший в ад в назначенный час